Так, ну что, офицер, продолжаем дальнейшие наши пути. Ну да, ну да. Так, а у нас тут два вида пути. У нас тут снаряжение Бакстарс, ремонтное снаряжение или снаряжение Групп G. Ну, это, короче, инкассаторы. Слушай, я думаю, инкассатором будет самое простое и самое легкое. Давай заберем их. Так, куда нам в этот раз Показывает наш замечательный GPS. А чё GPS вообще ничего не показывает? Пока ждет лестерские шутки. А -а -а. О. Что там там нашел? Not так. Mm -hmm. Ну и выдвигаемся. Ну да. Четыре км. Все легко и просто. Так, совсем чуть-чуть осталось у нас. И мы прям вот подлетим. Вот Мотель какой-то это такое вообще. О, я вижу этот просто трак угнать, серьезно, даже без охраны. Хм. Ну давай. Ух ты, ага, ё. Ну, сейчас, конечно. Угнал я трак. Пять раз подряд. У них две жизни, да? Ну типа того, наверное. А, все-таки нам, нам этот. Нам вот это нужно. Goal post. Я себе и дарить его налево, и копы. А, и три звезды. Ну-ка, давай попробуем. Давай, попробую позвонить Лестеру. Так. Ух ты, у нас тут все открыто. Же. Ты видел? Видел, что отвалилось? Я видел. О, все, поехали. Стоп. Обучите механикой заберите ключ. Что? То есть, в смысле, не то, и не это, смотри. и то. Стой. Да. Да, все. Похожу. Ну-ка, погоди-ка. Так, забираем. Тут копы, тут копы, тут копы. Стой, стой, стой, убери оружие. Я вижу. Жесть. Если мы сейчас обыскивать начнем, это будет трендец. А как их отвлечь? М -м -м. Может а просто отъехать. Это может просто отъехать, а потом вернуться. Давай взлетим mm -hmm. на наших опрессорах. И потом, как ни в чем не бывало, прилетим. Ну-ка, подожди. Я сейчас сделаю одну очень глупую вещь. На себя заберешь? <´с hairy> Я обыскал прямо 네. на главу копа. ничего не делал. А зачем мы искали ключ, скажи мне, если тут дверь открыта нахрен. Эм... Давай, приземляйся. Или ты будешь меня сопровождать. Не, садись, вези лучше да. сам. Да, давай, я побезу. И... Потому что я чувствую, как бы, все уже. Давай. Я не хочу под обстрел попасть. А думаешь, будет? Не знаю. А куда нам его вести <связан> надо? А, ну к нам. Да, просто <связан> игровой то... зал. Так, доставка подходит к концу. И да? Давай попробуем снести заборятину. Давай попробуем снести заборятину. <связан> <связан> <связан> Топовая доставка, да? <связан> <связан> <На бах>. <связан> да. <связан>